И да, всем привет, народ, с вами я, Руся. И сегодня это будет вообще такой прям мини-мини обзор на, на мой скин. Это, я делал видео, как сделать скин. И вот, я вам сделал, как бы вам сказать, мини. Я вам показал как основные функции. Ну и вот. Вы можете сделать... Да, на свою фантазию вот смотрите какой у меня скин вот можете взять что нибудь с него но я, я не думаю то что с него можно что то взять <coughs> вот э вот в принципе и весь скин и вот сзади ну, я думаю на этом все всем пока это был самый мой Эм, эм, как бы вам сказать маленький, да, именно маленький обзор видео, мое самое маленькое видео ну да, всем удачи всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь, и оставляйте комментарии